Теперь про Алексея, многие продолжают рассказывать сказки про эти дурацкие башни Кремля, которые якобы конкурируют друг с другом, и вот наконец-то какая-то башня, которая как бы кришевала Алексея, теперь потерпела полное поражение. Я во все эти сказки не верю, нет в России никаких башен и никогда не было. Даже Екатерина II спокойно делила полномочия между своими любовниками. А уже в современном мире для этого существует куча инструментов, должностей и званий. Все сидят в одной лодке, все все понимают и все делают одно дело. Так что же получается, это получается, что столько лет спецслужбы использовали Алексея в темную, а теперь получил приказ его решили закрыть. Нет, я не верю, что Алексей использует как глупого дурачка и как надувную игрушку. Меня такое развитие сценария не устраивает. Верните мне моего медвежонка. А дайте нам нашего Штирлица, и зачем из него опять продолжать лепить героя, зачем устраивать такое глупое судилище. Нет, так и не работают в темную. это было бы слишком сложно. Что такое работа в темную? объясняю. Типа Лёша на самом деле считает себя великим революционером и неуловимым Джо, а на самом деле его просто никто не ловит. На самом деле его при помощи каких-то своих подставленных советников вынуждая делать то, что выгодно власти. В конце концов, когда объект перестает быть полезным, его таки хватает и сажают в каталашку. Но тогда вот это вот что. Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выходы людей на улице же это суть политики. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Вот как интересно получается. Вроде бы сижу я на фоне флага Российской Федерации, а происходящее здесь не имеет ни малейшего отношения к законам Российской Федерации. И это понимает вообще каждый человек. Вот этот полицейский, вот тот полицейский, вообще все, кто здесь находится. А вот эта вот банда воров, и сейчас придет женщина в черной мантии, Изображающие, что она судья, и отправить на под арест, тоже понимая, что а, все это абсолютно и тотально незаконно. То есть, сами подумайте, его уже задержали, его уже скрутили, все ждут судью, и в этот самый момент Алексею разрешают спокойно пригласить народ на демонстрацию. Слева от него стоит полицейский, справа от него стоит полицейский, и Лёша позволяет сказать на телефон то, что он говорит, и потом кто-то выкладывает это в интернет. Да, это вот так вот, оказывается, обычно делается. Нет, ребятки, это не игра в темную. Алексей совершенно точно знает, что он делает. Его жена совершенно точно знает, что делает ее муж. Она ничему не удивляется, ничего не боится, ни на чем не переживает. Я бы сам хотел иметь такую уверенность завтрашнем дне, какую постоянно излучает Юля Навальная. Ее моментально убирают из демонстрации в самом начале, чтобы как бы чего не вышло. Еще раз, нет, нет и нет. Это не работа в темную. Если бы Алексея посадили, а народ позвал на демонстрации волков из-за границы, тогда я бы еще как-то поверил в серьезность происходящего. Если бы ему для разоблачительного кино выставили не какой-то тухлый долгострой десятилетней давности в Геленджике, а одну из десятка нормальных резиденций Путина, вернее, одну из десятка нормальных резиденций президента России, тогда я, возможно, во что-то бы поверил. А когда я вижу то, что происходит, извините, как Станиславский, я во все это не верю. Я признаю, правда, что актеры играют неплохо. Но, как по мне, сюжет прописан слабовато. В общем, я делаю вывод, что история с Алексеем пока еще не закончена. И какое-то продолжение обязательно последует.